потому что, ну, а нефиг расслабляться на долгое время. Batman Arkham Origins начинается. Это будет и серия, выйдет в тот же, наверное, день, и игра. Так, что надо делать-то, а? Я не знаю вообще. Там в прохождении лично было написано, что все просто. А в итоге никак не просто. Нифига. Нифига. 20 марта. 16 до... А... а, -а, -а Сегодня в 16 до 18. Ну, ладно. Тогда сегодня хорошо. Измени, что Сегодня... Я могу пять часов, могу в 4, могу в 3. Шестнадцать до 18 Нет, в три не могу. Четыре, в пять. Могу. Э, ну, отель рол. Так, сейчас. Хорошо. Хорошо. А, блин, телеграм, блин. Хорошо, попытаюсь. Так, Ефремову паспорт. Ну ладно, чё, чё, чё, чё. Ну. Так, не браузер ми браузер вот откроем для того чтобы я мог иметь uh, при себе подстрахов потому что я тут честно говоря даже не знаю что и дальше будет тут честно говоря нет не ми браузер Хром, надо открыть так вот ну вот смотрите вот мы вот тут вот сохранились э, ребятки и так тут э, так то то так так я должен позырить что тут Ты конструктор управляем кого-то культи батаранг, многоцелевой батаранг, так ну ну ну ну так так та та так, та так. Посмотрим, посмотрим, так. Ми браузер, ми браузер хром. Мне нужен хром. Мпс. Так. Гугл, гугл, гугл, хром вот сейчас эту вот это вот место пройду и будет тут. Как же отсюда выхода нет придет тебе там подожать там где ты есть пока не начну пускать эм, посъять что по, то визгу будет Какую бочку надо попасть, блин? Куда? Какой? А, блин. Так, так-то, так-то, так-то, так та -та -та -та -та -та, А посмотрим, что тут. Какой предохранитель? Так. Где этот предохранитель искать-то, собственно? А? Проникти пинхаус так. Не надо на x так. <свист> не надо на x так. И вот этот вот тоже. А, а, в тот <свист> Ляха муха хомуты, ёжки, кошки, не. Стоп, какой предохранитель я я вижу только один вот этот предохранитель но ну, это вот путь управления защитными воротами так так то есть посмотреть так то ага блин да блин тормоз так стоп тормоз Не попал черт надо немножко пониже дурацкий в какой предохранитель то б я А если без этого попробовать? А, а он чё... Брай! Нет, нет, сюда не надо. ]다. Так. А на X. Так, надо посмотреть. А, это... Нет, Этот. это... Так, это предохранитель для управления защитным воротом. Так, где нужный нам предохранитель? Так. Так, так, так, так, так, так, так, так. Не, я не вижу. Это будто защитных ворот. Так. Тут приду. Ай, блин, точно. Его же можем тут, не, его нужен тут реально шифровальным скинатором. Ай, тут черт. А это что? Полицейская рация. Левый контрол. так. Я что-то не знаю, что тут делать надо. Кодового панель, разработную кодовую панель. так. Так, та-та-та-та-та-та. На... Так, тут написано было и в прохождении, и тут было открыть кодовую панель какую-то. А я, что, я... Какую кодовую панель... Я знаю что-либо? Какую кодовую панель, а? на не, не, не, не, не, не, не, не. Тёрт. Не, ну ладно, это прошли, так. А вот дальше вот... Разбирайся, Ваня, чё дальше делать? Я не вижу, где... Так, это вот, во-во-во. Так. Эх, какую панель управляемую надо? Эх, какую, блин, панель надо управляемую? Какую панель? Какую панель? Какой блок предохранителей? Так, тут написано так. Предподбармова 2 на на на на на на на смотрим наверх, на панель, на на на на на на на на на на на на на так. Так, стоп. Я вроде бы так нет, это взял. Так. Понимаешь, блин? Ай! тю <свист> тю какой-то с предохранителями, блядь. А я не вижу его. Ага, я не вижу его. Я не вижу этот ваш щиток с предохранителями, блин какой щиток с предохранителями какой блин щиток с предохранителями так я не вижу его нифига так где щиток с предохранителями я уж тут все все так Объясните мне сейчас, где щиток с предохранителями? Просто Нет. этот... Не, я понял, я знаю, что это такое. Но где щиток с предохранителями? Так. Так. Так. Где щиток с предохранителями? Вот это вот реально. Не знаю. Бэтмен... Архморженс прохождение. Не новая игра, потому что вообще она новая на моем канале. Ну... Но... Где? Щиток с предохранителями. В... Щи. Я не... Знаю где. Сохранители ми. <свист> так, вот где я? А может, просто нужно прямо лететь? и все. Блок. Вот. Блок предохранителей. Блок с предохранителями. Так, как он выглядит? Так. Так, та-та-та-та-та-та. Так, танцевальный зал, так, отсюда, отсюда можно как-то сюда проникнуть. На, надо, надо, надо нам на F. Или на F, или на R. Эх. я тут, так. Мне нужно сюда попасть, так попробуем посмотреть. Не, не управляем батаранка просто и так. Шифровальный секвенатор. А нет, тут закрыт. Так. Где тут предохранители? Да предохранители, блин. Джокер. Так, стоп, тут. А тут что? А, тут отель! И откуда я мог знать, что мы с этими, блин, предохранителями тут с вами будем морочь, мороку, морочиться до конца игры, а? Какие предохранители тут, а? Это что ли? Так это будет управление этими защитными воротами? Блок предохранителей. Не, ну я, ладно, я тут дорогу уже выучил, выучил, выучил, выучил. Что сюда надо будет наверх. Тут нужно на равно нажать. Вот только вот это вот предохранитель и все. На равно надо нажать. Ну. Да плобин Вот, Вверх нужно.. Вниз. Ну, у меня их таких много. Да Черт. Мышка. У меня тут мышка она со мной. Ну, на. нафиг! Нафиг, нафиг, нафиг, нафиг! Нас, нас, нас, нас, нас, нас, нас, нас, нас, нас, нас, нас, нас, Не ну, так я понял, что нас, они где-то в этом, в этом, в этом, в этом нас, нас, нас, нас, в другом глази, глазу. Я понял, что они предохранитель, так один только он тут, его надо активировать, так В другом глазу клоуном у этого ваша. У меня не получается, потому что я, наверное, еще не до конца проснулся, да. Было близко, что? Нет! Не, ну было близко, ну ты сами видели, было как близко. Вот этим, не, ну я был, был как бы, как всегда был близок, ага Вот все, все, справился. Какие нахочу. А ну честно, не заставляй меня отнимать у тебя поясов. А, хорошо, не ну, это спасибо прохождению, что не ну за то, что я как бы долго этот предохранитель еще исковрен. За это надо не не прохождением благодарить, а меня уже, честно говоря. Так. Нет, не, опять. Не надо! А эту игру называют называю. Джокер говорит, сейчас Джокер говорит, состав этого беднягу. бежать заперти. До потери голоса. Если я попробую вытащить его ударить то мне придется играть в правилам. О, а это мое напоминает мне вкус теца подскриплением аттракционов вонь мед в твоих бродяг подносилом. О, золотые дети. Не, ну реально, надо будет играть по его по его про по правому джокну. Чувствую, как машины мозги плавятся здесь прыгать на национальный гимн, а у меня вот никогда не получалось. А этот джентльмен утверждает, что мог... Мука... Давай, размер посмотрим, как он сделает этот потоком. Прекрати, пожалуйста. Просто прекрати. Я должен этот... Так, дальше этот, этот. Раз, два, три. Четыре. А, блин, понял. Так, надо первым раз. Потом вот этот вот два. Потом вот этот вот три. Потом вот этот вот четыре. Раз, два, три, четыре. Так, первый правый. Вот, короче, первый. Этот, второй. Нет, хватит. Так. Первый, второй, третий, четвертый. А, блин, понял. Так. Первый, второй, так, третий и четвертый. Первый, второй, третий, четвертый. Так, первый, второй, третий, четвертый. Так, первый, второй, так, третий, четвертый. Они не по порядку тут идут. Все, справился наконец ки брюс. Он это сделал. Боже, у него получилось. Нам нужно вчера поработать над э так, этим чувством юмора. Ты сегодня раз не улыбнулся, а ведь знаешь, улыбайся и смерть отступит. Так, блин, почему я летать не умеет этот черт? А тут будет босс Бейн, ага, я слышал, я читал прохождение. Так, тут надо на Х, так, тут. Мини-босс. Мини-босс огроменный этот. Контрол Не, ну, ребят, в этой игрушке за Бэтменом все охотятся Не, ну тут я реально, я тут сглупил, ребят. Реально. Но, а ведь нам было так весело. Тоже. Ахахаха. Захватить да Джокера, покиньте Пентхаус. Не, ну я понял, что надо так сделать было. Первым делом, надо с этим было бы за здоровяком расправиться, но... Брюс сам начал, короче, это... Анжель де Ламуарте Анжель де Ламуарте The Saints Row Если что, это и Saints Row, помню, было было дело в Saints Роу. Вс. Хорошо знать город правду. Я в год имею всего несколько дней уже сделал костюм куда больше, чем за сколько-то там ты носишься в этом костюме? Два года? Два года. Рома готов. Лоб тю нелой был до утра. Избавился от него тот начальник в Блэк После сегодняшнего, небось, на суд пойдет. Под суд пойдет. Знаешь, удивительно, что удается сделать, когда не стесняешься себя мыслями о а правильном и на правильном, когда просто делаешь то, во что посмеялся. В этом твоя суть. Беда, Бэтмен, и это тебе мешает. Ты слишком серьезен. Так, чё? Надо, не надо, наверх, вот сюда вот. что че ли? Чёрт в коробке. Не смешно. Точка крепления, так, который может управляемый коготь, так, на 8 управляемый коготь, на F. Так, пошел мой маленький ты парк, аттракцион, к сожалению, к этому моменту тебя уже припал. Извини, сейчас схожу за стилю архитекторов. Иди сюда, ты мелкий, прошу, прошу не надо. Западная башня, 25 этаж. Дам. Из Тауэр? Думаешь? Please, please что вам надо? А мне надо два защитить. Кто ты? Я пришел помочь. Их больше нет. И у них заложки. Они... Они заставляют их. Не волнуйся, я доберусь до них прежде, чем что случится. Хорошо, Hi. хорошо, быстрее. Please. Пожалуйста, ну остальные, прошу, скорее. Так, тут, так, сейчас посмотрим моим детективным средним, точнее дефективным. Так. Бар overview, так. Бар overview, тут босс будет Бейн. Угу. Тут будет Бэйн Босс, так. Я знаю, я не проходил эту игру, я просто читать очень люблю. Бар, овервью, так. Босс Бэйн, так, Тюрьма Блэгэд, Поиск Бэйна, Маск Пионеров, так. А где Бар, овервью? Ладно, эту я... Бар овервью. Подходим к другому стайлу. б Бэц, не показывай. Может быть... Да, какого черта? Давай. Он сказал, их можно убить. Эй, а стопа... Тут блок данных? Энигмы? О, круто. Эй, hey, он тут! Нас уже все равно не спасти, говорили бы они так, а типа помоги остальным, окружающим. А не этого нужно трижды на.. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. все БИТЬ! Вс. Справился. Заложите безопасности у нас в Сиппиндхаусе остановили Джокера. О. На Х так. Вы в безопасности все. Западная башня, 25 этаж. Так. Рогованных 12 безоружных 0 Зарычитый гель, взрывной гель. Ой. так а тут что? А я должен был посмотреть тут еще пять этажей вверх. Ёш не корт, 5, пять этажей наверх так. Это только был, был... Была, так скажем, верхушка айсберга. Низ, точнее. Не, не, не верх, а низ. 28-й. Так, 29, 30, 30, 31, 32, 33. Боже, ещё 5 этажей вверх, блядь. Вот на эту горгулью надо повесить. Так, дальше на Вот туда вот надо На X, так Тут дефективное зрение Так, используем а, а, точно, тут же это электропривод Его можно шифрованием Так, шифровальный секинатор А, это перчатки Заряжаем, да или электропривод я поддержаю. Никогда не, вижу, не видел ничего подобного. Бомба установлена на 31 декабря. Пожалуй, я смогу... Секвенатор. Так. Секвенатор, шифровальный секвенатор. Так. Сейчас. го го Вокруг Гогот. Солнце. с новым солнц годом вот с новым годом что не мог подождать до нового года рановато для фейерверков а Джокер ты ж тоже пор да вот так да пробел я же не бог я же не всемогущий супермен как меня все считают я же просто Бэтмен а Бэтмен это просто человек скажи ему да мы в эфир Виквелд Виквелд ведет прямой репортаж с отеля годности где только что прогремел вложенный взрыв а кажется, это кажется Бэтмен. Его снесло тайне взрывом, с каким-то образом зацепился наш вертолет. Ну что это, на балконе за... каким-то зацепился за наш вертолет? После долгих лет многочисленных неп... неподтвержденных действий. 10... Не Ни... Это Вики Вэйл. С вами была Вики Вэл. Шоквые перчатки сейчас загрядятся только и потом бух будет разбум разбум Раз-бум. Раз-бум будет бум бум бум бум бум Бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум. Разбивание.. Лиц будет потом. Этого карателя. Ребят, уху, у нас слабые ключи. Это все, на что вы способны. Дерутся на наш квадратах. Все, братья, бэтснаш. Все, братья, бэтснаш. Шоковые перчатки сейчас загорятся. Вы же знаете, что у меня есть шоковые перчатки. Ага, ребят. <плодил> меня ребят тут сзади мешают, которые, блин. Открыта карта испытаний Панорама. Труслив и суеверен. Открыто новое испытание, так. А ведь реально канун Нового года, сэр. Икс, так, ну и чё? Эту дверь открываем. Восточная башня, сороковой этаж, так. Восточная башня, 40 этаж. Да, Бейна вроде бы 5 этажей осталось. Так. Босс Бейна наверху. 40-й этаж, хуй не выживу. А, бля. Спасейным. Здесь нужно. Сэр, я слышу на вощах взрыв в Год Мроя, что с пасхатами отеля они в порядке? Нет. Сэр, вы в порядке? Ваш голос... Я в порядке, Альфред. Я раньше имел дело с психами, но этот... Сэр, я советую вызвать капитана Гордона. Он был бы для вас ценным сотрудником. Союзником. Мне нужны союзники. Тут он говорит, мне не нужны союзники, потому что у него нет союзников, реально. А в, следующ... в последующих частях он, честно говоря, будет говорить, мне нужны союзники, Альфред. Мне нужны. Баллистическая броня. Групповую ударность. так. Даже Барбру Горн прикопал к тому, чтобы ему помогать. Нет, вниз лучше. Вот будем вот этот вот у Вентек, нижний качать. Ага. На эскип, на назад. Надо на эскип, на эскип. Так, на х так. Дальше будет тараку у него. Это... Помните, наш план-цель Б. Надо быть на очку. На чеку. Все... все это прискоримая камера ну да зима как бы снег лед юга ясно что здешние сидят заперти как um, вообще в таком климате а вы мерзавцы самонадены Сюда не пойдут. Не, не пойдут. убираем потому что ну, мы тут не видим с вами так три. сюда я нашел наш брат нашел его И опять на Гаргулью залетаем. Да мне опасен. И их тут четыре, а там снизу пять. Один. Наверху уж так на Гаргулью. горгулях? Это так ищут. Тут их двое осталось. Трое? Четверо. Нет, трое. Я вижу его. И он самоубийц...